Тогда приглушить мобильное. Начинать. В Наборной проповеди мы читаем стих главы 6, 24 стих. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Казалось бы, сказано совершенно просто, ясно, категорично. Но ведь надо этот стих соотнести с записанным выше. Эти речения Иисус сказал подряд. А выше записано вот что. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? И сразу никто не может служить двум господам. Как это служение двум господам соотнесено с тьмою или со светом? Ведь Иисус никогда не переходит от одной темы в другой случайно и произвольно. Здесь есть глубочайшая внутренняя связь. самим нашим существованием мы убеждаемся в том, что одновременно пребываем в двух реальностях. Притом вторую реальность нам всячески с самых первых взглядов, шагов и мыслей детства, так сказать, подчеркивают, она гипертрофирована в нашем восприятии а другую реальность замалчивают, а от нее вообще большинство людей убегает и знать ее не хотят. Какие это две реальности? Внешний мир, доступный нашим внешним чувствам и ощущениям, и внутренний мир, в котором современный человек менее всего стремится пребывать. Никто не может служить двум господам, казалось бы, Речь идет о служении во внутреннем мире. А чем мы служим тому, что во внутреннем мире? Мыслью, чувством воли и внутренним восприятием. А чем мы служим тому, что во внешнем мире? Мыслью, чувством воли и внешним восприятием. Итак, есть два господина. Но совпадают ли они с внутренним и внешним? Да, очевидно, нет. Потому что Богу надо служить и во внутреннем мире, и во внешнем мире. И, с другой стороны, мамоне, той собственной выгоде, эгоизму, овеществляемому стремлением к выгоде, вот к этому обогащению, тоже можно служить и внутренне, и внешне. Значит, здесь проходит грань не между духовным и физическим а между служением, свету и тьме. Правда ведь? И вот еще раз мы смотрим и убеждаемся в этом. Итак, если свет, в который тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам – господину света и господину тьмы. А как это понять? Да дело в том, что вот храм Иерусалимский, который еще, второй храм, существовал в земной жизни Иисуса Христа, был устроен удивительным образом. Описание его, данное в книгах царств и Паррельпоменон, свидетельствует, что окна его отличались от окон всех других зданий на земле. Обычно окна сделаны так, что они извне, то есть с улицы, расширяются внутрь помещения, дабы свет шел извне и озарял внутренние здания. А в Иерусалимском храме было наоборот. Узкие внутри окна расширялись вовне, потому что свет духовный должен был не поступать в храм, а исходить из него и освещать весь мир. А вот такое же описание мы имеем, двумя стихами выше, в этой же главе. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. А выше, итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. И мы говорили, рассматривая эти же речения в Евангелии от Луки, что там сказано больше. Если же око твое будет совершенно чисто то и вокруг все будет светло, так как если бы светильник освещал тебя сиянием. Итак, свет, свет жизни, в котором мы так нуждаемся, который нам более всего необходим, и о котором говорил Иисус, я пришел, чтобы вы имели свет жизни. Так у нас откуда исходит? Из внутреннего человека во мне, освещая всю жизнь и судьбу? Или из внешних обстоятельств просачивается внутрь, давая нам веселье сердца. Как правильно? Из внутри. Из внутри, из, изнутри исходит этот свет. Царство Божие внутри, или по-славянски, церковно славянски внутрь вас есть. Оттуда оно светит. Оттуда получаем мы свет. А для того, чтобы изнутри исходил этот свет, мы должны иметь связь, и единение с источником этого света, этого сияния, а это есть Господь Бог, ибо у тебя источник жизни. В твоем свете мы видим свет, говорит псалмопевец Давид. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело будет светло. Какое око, говорили мы, внутреннее или внешнее, которым мы смотрим на внешний мир? или око не зрения, а умозрения, которым мы постигаем высшую реальность. То око, когда оно будет чисто, то все вокруг будет светло, ибо из этого внутреннего храма изойдет свет, и все озарит. И вот мы смотрим и выбираем, а какому же господину мы будем служить? Никто не может служить двум господам. Но тут греческое слово, означающее не служителя или слугу, а истинного раба. А раб, он служит скольким, господам? Только одному. А если случайно, какими-то невероятными обстоятельствами заключен в такие условия, что служит двум, то сбывается сказанное здесь. А что здесь сказано? Или одному станет усердствовать, а другому не родить, или одного будет ненавидеть, а другого любить. Не можете служить Богу и мамоне. А служение мамоне, начнем с этого, оно начинается с чего? С внешних действий или с расположения души? Да, несомненно, с учения внутреннего, которому человек следует, с той идеологии, которую он избирает. Это и есть служение. Чему человек покоряет себя, тому он и рак, говорится, в Новом Завете. Сейчас мы видим очень многих, или весьма даже большое, может, подавляющее число, кто измерял, людей, которые служат Мамоне. Большинство безрезультатно, а некоторые с каким-то результатом. Чем же отличается служение Богу от служения Мамоне? У служителя Мамоны весь интерес. Во внешнем. Почему во внешнем? Потому что человек служит своему эгоизму. А эгоизм, вообще-то говоря, является завесой, оболочкой, скорлупой, скрывающей от человека истину. Итак, главный искомый смысл бытия для такого человека лежит во мне. А если он обращается к духовному миру кто хочет оттуда нечто, нечто почерпнуть, чтобы направить на служение тому же эгоизму и той же тьме. Как поступает служащий Богу? Он ведь не изымает себя из окружающего материального мира, но для него центр служения и все главное лежит в сфере духа, который Богу принадлежит. А внешнее он направляет так, чтобы и этим служить Богу. А как нужно служить? Мы вот читаем в 11 главе Евангелия от Луки. Как служит раб? Как служит раб? 17 глава, простите. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, то в извращении его поля скажет ему,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 Он служит всего лишь 6 лет до субботнего года, а потом становится равным тебе полноправным человеком. Отпускайте раба на седьмой год. Во время служения, да будет он как брат тебе, не господствуй над ним жестокостью. Левит 25 глава. Следовательно, когда раб не ест с тобой за одним столом, как брат, а прислуживает тебе и ждет, пока ты поешь, то это скорее указание на римский способ порабощения людей, когда раб постоянно в рабах ходит, никакого э, упования на освобождение не имеет и является человеком э, второго, а то и минус восемнадцатого сорта, по сравнению с рабовладельцем. Но Иисус Христос считался с той реальностью, которая окружает его, и брал притчи из нее. Такой способ рабства был более знаком его слушателям, его ученикам. Итак, что такое служить? Быть рабом – это полностью посвящать свои силы, свое время, свою душу, свои чувства, наконец, свою волю покорять Господину. О каком же служении говорит нам Писание, из которого ни одна йота и ни одна черта, по словам Иисуса Христа, не придет? Второй законе, 6 глава. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всей силою Твоею, или при другом переводе – всей возможностью, всем имуществом Твоим, когда любишь Господа всем сердцем, то остается ли место для любви к иному противоположному началу, как вы думаете? Нет? Если любишь Его всей душою, то есть и служишь Ему душою, то не остается никакого другого служения. А если всей возможностью, всеми силами, то кому ты посвятишь еще эту возможность и эти силы, кроме Него? И так по самой природе не может человек служить двум господам. Но многие делают вид, что могут это сделать. Однако на самом деле они служат мамоне. Как только человек говорит, надо служить Богу и мамоне, Богу и своему эгоизму, воле Божьей выраженной в заповедях любви и своему желанию любить только себя и заботиться только о себе, он выбирает второе, а не первое. Он Богу совсем не служит. И как он относится в таком случае? Вот как здесь сказано, Бог для него тот самый хозяин, которого он ненавидит и о котором он не родеет. Ну, не родеет еще сдержанно, сказано, а вот ненавидит, да потому что заповеди Божьи стараются сдержать, ограничить его эгоизм, а для него ничего приятнее, любимее на свете нет, чем служить самому себе. Этот и есть тот самый господин, которому он с удовольствием служит. Что еще можно об этом сказать? Да то, что такой человек, по слову пророка Ильи, которое он обратил к Израилю, хромает на обе ноги. А Илья сказал народу, «Хватит вам хромать на обе ноги. Если Господь есть Бог, то служите Ему, а если Ваал есть Бог, то Ему служите». Ну и в данном случае этот Ваал, хотя язычество было уже давным-давно преодолено, он никуда не делся. Он ушел вглубь, внутрь. Служение Валу, Вааль вообще-то господин, и это самообожествление. Когда господин человека, это его собственная душа, животное, которую он и ублажает. И так человек должен выбрать. Хватит хромать на обе ноги. Если Господь есть Бог, то ему служить. А если Ваал, Бог? И сказал змей, а вы будете как Боги, знающие добро и зло сами, то тогда служите валу. Но более всего порицает Иисус лицемерие. А что такое лицемерие, когда служащий Мамоне делает вид, что служит Богу, и из этого извлекает какие-то выгоды для еще большего служения Мамоне. Вот это вот самое. Тяжелое, нетерпимое и ужасное, что творится с тех пор, и еще не тогда началось, а намного раньше, и до сего дня. Не правда Вот это оно и есть. Лицемерие, лицедейство, актерское мастерство. Тех, кто делает вид, что служит Богу или служит двум господам одновременно. Потому что полностью скрыть служение мамонию его трудно, так уж спрятать. Ну, человек говорит, я воин служу. Когда он скажет, я служу Мамоне, то отвернулся от его проповеди, от его усилий духовных. Поэтому он говорит, я служу и тому, и другому. Ну, вряд ли можно оспорить это слово Евангелие, что никто, никто не может служить двум господам. Он говорит, а вот я могу. Нет, и ты не можешь. И никто не может. Почему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться? Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Ну, вот как-то не заботиться-то. Человек должен есть и пить, должен одеваться во что-то, да? Или отказаться от любых усилий, ходить нам голодными, в отрепьях, или обнаженными, или как. А тут об этом и говорится. Обратите внимание, не заботьтесь то есть не прилагайте к этому сердце, не прилагайте душу. Потому что сердце верующего полностью отдано тому, о ком сказано «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». А душа кому отдана? Ему же. А все заботы, усилия, возможности кому отданы? Силы кому посвящены? Опять ему же. Где же здесь место для заботы о чем-то другом? Итак, во внутреннем мире... Вот этим вот оком просветленным, избирая истину, избирая свет, и ему, этому свету, этой истине служа, человек и во внешнем мире разгоняет тьму этим служением. И Господь дает такому человеку необходимое, искомое по одному апокрифическому речению, которое серии Памфил приводит, речению самого Иисуса Христа, Следует вот что. «Ищите великого, и малое приложится вам». Остальное приложится. А в Евангелии от Матфея говорится что? «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Но ну, правда, это речение может быть двояко понимаемо. «Это все приложится вам, если вы будете искать Царство Божие и правду Его». Что приложится?» То, о чем прежде сказано, о еде, питье, об одежде, ибо всего этого ищут язычники. А Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Или же вам приложится то, что перечислено вот в этом стихе – Царство Божие и правда Его. Вот вы будете искать, они вам приложатся. Греческий текст э, оставляет свободу изъяснения и толкования неоднозначен. Очевидно, неоднозначен был и э, древнееврейский или арамейский текст. Что вы ищете, то вам и приложится. К чему вы стремитесь, то вам будет дано. О чем мыслите, то и исполнится. Иначе, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если вы ищете только еды, питья, одежды, то там и ваше сердце. А если вы ищете Царство Божие и правды Его, то ваше сердце там. Приложится вам это, станет внутренним содержанием вашей жизни, войдет в ваши души, наполнит ваш дух своим благоуханием или иным запахом обратным тому, наполнит светом ваше сердце или оно будет пребывать во тьме. Вот об этом здесь говорится. И говорится еще очень важного много. Мы ведь только прикасаемся к речениям Иисуса Христа. Разве можем мы исчерпать их глубину? познать весь их скрытый смысл, который от земли достигает до самого неба, как лестница Иакова. Да и сам Иисус сказал об этом – отныне будете видеть небо каким отверстым и ангелов Божьих, сходящих и восходящих по отношению к Сыну Человеческому. То есть видите лестницу Иакова, величайшую лестницу восхождения. Поэтому, прикасаясь к его словам, мы все равно можем исцелиться. Многие шли за ним, когда он проходил по городам и весям иудейской страны, и некоторые стремились коснуться края одежды его, и прикасавшиеся исцелялись. Так и мы, мы касаемся края одежды его, не можем мы проникнуть в величайшую, непостижимую, неисповедимую глубину его мысли, его замысла. Но дело в том, что края одежды иудея Являли собой кисточки такие. Вот сказано в пятикнижии, сделай себе на краях одежды кисточки. Такие кисточки мы видим на краях одежды многих древневосточных народов. Вавилонян, ассирийцев, арамейцев, хетов и так далее. И вот в эти кисточки, которые на краях, вплетите голубые нити. И всякий раз, когда вы посмотрите на эти кисточки с голубой нитью, вы вспомните заповеди Божьи и не будете ходить Вслед сердца вашего и очей ваших, соблазняясь против заповедей. Такое голубая нить? Вот э, это память о небе. В белые кисточки на краях одежд вплетали голубую нить, чтобы среди земного и обыденного всегда помнить о небе, о Господе. И вот прикасавшиеся к одежде Иисуса Христа, в которую вплетены были эти голубые нити, цицит это по-древнееврейски, как бы цветы, сплетенные голубой нитью, прикасавшиеся исцелялись, ибо они вспоминали о Боге, вспоминали о небе в земных условиях, к чему он все время и призывает. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Человек бывает настолько заморочен вот этой вот житейской реальностью, что думает, что пища важнее жизни его, а одежда важнее тела. Не так ли? Нас все время побуждают так думать. Особенно рекламодатели, которые рекламируют пищу, одежду и все такое другое, касающееся до плоти. Если они перестанут рекламировать, то потерпят убыток, и их ревностная, фанатичная преданность мамоне потерпит урон. Поэтому они всячески и нам стараются внушить, что кроме мамоны, внешнего всего такого вкусного и модного ничего не существует. По сей день так. Иисус напоминает нам, а ведь душа больше пищи, а тело одежды, и возвращает человека к естественно реальным природным условиям его существования, чтобы человек вспомнил свое место ну, по современному скажем, в биосфере, чтобы он не выделял себя абсолютно из живого мира и не чванился своей особостью, чтобы он стремился к природным условиям жизни. Уже одно это противостоит лжегностическому истолкованию учения Иисуса, как абсолютного противопоставления духовного и плотского. Мол, совсем не нужно заботиться о материальном вещественном, а только о духовном. А ведь Иисус так не учит. Он далее говорит, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в жутницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Он предлагает глядеть на птиц. Он предлагает глядеть на лилии полевые, которые так прекрасны, что и Соломон во славе своей никогда не одевался лучше, чем они. Не одевался так, как всякое из них. То есть в природе, в которой тоже отпечаток, печать пребывания Божьего, хотя он здесь и сокрыт, в природе содержится для нас великий урок, надо жить естественно. И в этой вот своей поэтической метафорике Иисус Христос как бы продолжает. Поэтические же поиски царя Соломона. В песне-песне мы читаем такое. Заклинаю вас, чели Иерусалимские, ланями и оленями полевыми. Не будите и не пробуждайте любовь, покуда она сама не пробудится. Значит, в отношении любви, в отношении, отнош... в отношении чувств человеческих, царь Соломон советует смотреть на лани и оленей. На природные проявления вот этих чувств. Иисус Христос советует смотреть на птиц полевых и на полевые лилии, не выделяя человека, не вознося его над природой, но возвращая в нее. Но, как любимый сын Бога, или любимая дочь Бога, человек всегда опекаем своим Небесным Отцом. Это не значит, что нам нужно подобно птицам совершенно не заботиться о хлебе насущном, но сердце не прилагать. Заботиться внешне, но не внутренне. Сердце отдано Богу, полно веры, и мы уверены, уповаем, что Господь нам во всем поможет, даже и в материальном. И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые линии, лилии, как они растут. И дальше он говорит, если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми пачи вас, маловеры. Тут не сказано, что нужно отказаться от вещественного. Но приоритет-то где должен быть? Каков приоритет? Чему человек должен сердце отдать? Чему мысли свои? Чему душу? Чему волю свою подчинить? К сожалению, человечество до сегодня делает свой выбор в пользу чего? Мамоны. Результаты на лицо и, как говорят юмористы, на лице человечества. К чему это все приводит? Потому что две тысячи лет прошли с тех пор, как сказаны эти слова. Мало кто прислушался, но прислушавшиеся обрели блаженство, обрели счастье в этом мире и удел в будущем мире, обрели внутренний свет, возвратились к Господу и живут, как дети Его. Не слушающие и сделавшие свой выбор в пользу мамоны, уже грозят уничтожить все на земле. Есть такие грозные слова, что вот восстает Господь и приходит, чтобы погубить губивших землю, чтобы погубить губивших землю. Он не даст погубить землю, но он погубит тех, кто будет ее, служа эгоизму своему, служа мамоне и отвращая слух отречений Всевышнего. И вот говорится здесь так. Потому что всего этого ищут язычники. А почему же язычники ищут? Разве иудеи не ищут? Только народы земли ищут, не знающие Бога. Ну и очень многие иудеи искали это, иначе он не обращал к иудеям эти слова, Иисус Христос. Да потому что язычники не верят в загробную жизнь, слабо верят в воздаяние, боги их прихотливы и переменчивы, если мы посмотрим на греческую или римскую, скажем, мифологию, то боги имеют на земле своих избранников, любимчиков. Непонятно, почему карают тех или иных людей и народа, непонятно, почему избирают и так далее. То есть боги Греции и вслед за греками Рима несправедливы. А Всевышний праведен и нет неправды в нем. Потому, не веря в помощь вот таких богов, язычники стараются получше устроиться в этом мире потому что о другом мире они совсем не думают, или боятся его и считают местом бесплотных теней, царством Аида, где человек теряет все и в виде какого-то такого э, безнадежного призрака существует. Ну ведь об этом свидетельствует всякий, кто живет служа Мамоне. Именно так он верит, именно такое упование на Бога и не на будущий мир он имеет, а всякий истинно верующий Богу И Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И дело не в их национальной, религиозной, расовой, социальной или какой-то еще принадлежности, а дело в их сердце. Язычник это кто? Да тот, кто не верит или слабо верит в единого Бога. Вот он язычник. Вот он и ищет этого всего. И потому, что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. А ведь Бог всемогущ. А ведь достаточно катехизис посмотреть. Там написано – Бог всемогущ. Что такое всемогущ? Тот, кто может все. Он может все. Нет никаких законов мира, им же установленных, которые стесняют или ограничивают его единовластие. Он есть царь всех миров. Если же ты веришь во всемогущего, то как же ты служишь мамоне? Значит, слабо веришь, значит, не веришь, значит, сомневаешься и хромаешь на обе ноги, желая служить и Господу, и Ваалу. А вот Иаков, один из учеников ближайших Иисуса Христа, он сказал так, это послание Иакова, 1 глава, восьмой стих. Он тоже эту тему поднял и осветил. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. А о том, как молиться, Яков сказал: «Да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Значит, нужно с крепкой веры, с абсолютным упованием молиться Богу, надо его любить и ему служить, так ведь здесь говорится. А что же нужно искать? Ведь человек наделен неуемным желанием искать, стремиться, открывать, познавать. Это ведь сущность человеческого проявления в нашем мире. Тут говорится, что нужно искать. Оказывается, не ищите вот ни того, что поесть, ни что попить, ни во что одеться, не заботьтесь, а искать то, что на что же направить эту неуемность, испытующей и взыскующей человеческой души. А вот стих 33. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». ищите царство Божие. Что такое царство Божие? Василе – это он ураном по-гречески. Значит, царство небес. Или Тонтеон – Бога. Где оно, это царство? Как его найти? Как его искать? Ищут то, чего нету. Правда? Ведь вот в притчах Иисуса Христа женщина, которая потеряла одну монету, оставила остальные и тщательно мела пол при свече Грошовой свечи, пока наконец не нашла. Но если бы она не потеряла монету, то не было бы нужно искать. Ищите, ищет то, что утрачено. Каждый из нас что-то потерял. И эта потеря настолько велика, она настолько невосполнима ничем, что пока человек не найдет потерянное, ни о каком, не только счастье. А о довольстве или мире внутренним не может быть речи. Что-то глубоко потеряно, поймите. И когда вот Адам потерял это, то он пустился в бега, как сейчас говорят. Побежал изо всех сил, помчался. И услышал он голос, Адам, где ты? Голос твой услышал я и убоялся, потому что я наг. И скрылся. До сих пор Господь каждого из нас спрашивает – где ты? Да вот я здесь на стуле сижу в комнате, ведь тут сам и говорит «А – разве я здесь? Разве весь я здесь? Разве весь я могу уместиться в этой комнате, на этом стуле, за столом? Что ж такое я? Какое настоящее я? А настоящее я обитает во внутреннем мире. И сколько бы нам ни внушали, что есть только внешний мир. Сколько у нас не приучали забыть об этом внутреннем мире, мы не можем. Отношения к нему, к этому миру определяются страхом человека перед бытием, страхом смерти, страхом каких-то горестей, страхом потерь. Или, если хотим мы избавиться от страха, а он ничем не излечим из внешнего, то должны мы наполнить наше сердце чем? Любовь. Любовь побеждает страх, потому что в страхе есть мучение, боящееся несовершен в любви. И когда мы открываем песню песни, то считаем сильна, как смерть, любовь. Смерть, страх, ужас бытия, неопределенность, боязнь, непреодолима, иначе как любовью. А премудрость говорит. Любящие меня найдут меня и получат благословение, а всякие ненавидящие меня любят смерть. Премудрость или смерть. Любовь или смерть. Вот наш выбор. Служить Богу – это жизнь, потому что у тебя источник жизни, у Бога. А служить мамоне – это смерть, в которую вовлекают служащие ей все человечество уже. Не только себя и окружающих. Вот атомных станции настроили для воплощения своего. Все человечество увлекает в смерть, потому что они любят его, потому что они убегают, потому что на вопрос «Где ты?» им нечего ответить. Они закрывают лицо и бегут во тьму от света, который вопрошает их. «Ищите же прежде царство Божие» – значит царство сокрыто. Но ведь Бог есть царь всех веков. Царство твое, царство всех веков, и владычество твое из рода в род. А как же это можно потерять, когда это самое главное, что есть в мире? Царство Божие. Он царь. Он царь вселенной, царь царей, Господь господствующий. Что мы потеряли? Царство Его. Как мы это потеряли? И как найти Его? А неустанным поиском. Когда нам что-то очень хочется, мы вот не останавливаемся, пока не найдем. В Евангелии от Фомы апокрифическом сказано, пусть ищущий не перестанет искать, пока он не найдет. И когда он найдет, он будет удивлен. И если будет он удивлен, то будет он восхищен, и он будет царствовать над всем. Оказывается, суть духовного путешествия – это поиск. Ищите, ищите же прежде. Что значит прежде? Да поставьте в главу угла. А может быть уже отставить, уже мы нашли, и наступает после прежде потом? Нет. Всякий человек, молодой или старый, мужчина или женщина, которые не станут искать Господа Бога, должны умереть. Говорит Писание. Поиск. Постоянная духовная активность, постоянный поиск истины. Кто думает, что он нашел он ничего не нашел, он потерял. И ищите не только Царство Божие, но и правды Его. Человек должен быть воином, борцом за правду в этом мире, погруженным в ложь. Борцом за правду должен быть. И искателем Царствия Божьего. А где его найдешь? Во внешнем мире найдешь его сразу так, Царство Божие, как вы думаете? Вот каждый из нас сколько лет прошло, нашел Царство Божие? А хорошо ли искал? А искал ли вообще? А не нашел ли какую-нибудь удобную такую нишу, даже и религиозную, в которой ему внушили, что вот, все у тебя в порядке, прекрасно, ты спасен, искать больше ничего не надо? Ну покажите, что вы нашли там. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Когда найдете, это будете сиять. Лицо Моисея сияло после разговора с Богом. И сыны Израиля не могли смотреть на лицо его, взирать. И он закрывал лицо свое, чтобы не показать это. Значит, кто нашел, тот нашел. И скрыть это нельзя. И оно прилагается человек, Оно с ним, в нем. И это все приложится вам. Ну так не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольный для каждого дня своей заботы. А что мы должны, вот исходя из сказанного величайшим учителем всех народов, мы о чем должны заботиться в сегодняшнем дне? Может быть, некоторые понимают так, ну вот вы заботьтесь, заботитесь, чтобы сегодня покушать, попить, одеться, а завтра о чем надо заботиться? Сейчас. Вот сейчас найти Царство Божье, Сегодня, сейчас найти Его. И искать и найти Царство Божие и правду Его. То, что мы не знаем. А наступит ли для нас завтрашний день? И каков Он будет? Не о том, чтобы поесть и попить. А о Царстве Божьем и правде Его нужно заботиться. И сейчас, сегодня искать. Почему? Потому что мудрецы говорят, что прошлого нету. Есть оно прошлое? Где Нет. А будущее где? А что есть? Есть сейчас. Вот здесь, сейчас. Сейчас мы должны найти Бога. Мы должны найти Его в своем сердце. Потому что Иов, описывая внешние поиски, говорит вот я иду вперед, не вижу Его, Бога. Иду назад, не нахожу Его. Посмотрю вправо Его там нет, и влево нет. В этом видимом мире Господь скрылся. Чтобы мы искали его где? По внутреннему мире. Царство Божие внутри вас есть. Ищите Царство Божие внутри себя. Ищите его чем? Сердцем, душой, мыслью, чувством, волей, всеми внутренними восприятиями. Ищите, а ищущие обрящет, говорит нам Слово Божье. Но ориентируют нас так, чтобы мы судили других, а не себя. Постоянно направляют нас на осуждения, сплетни, какие-то, понимаете, переговоры за спиной других людей, осуждающие их. И поэтому, обращая внимание вот на это распространенное весьма в человечестве, учитель говорит, 7 глава, 1 стих. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. А как это не судить? Ну как-то вот не судить, вот как-то возможно, как вы полагаете, можно ли не судить? Ведь раньше в этой же нагорной проповеди Иисус Христос сказал, ни одна йота и ни одна черта не придет откуда? Из закона, из Торы, из пророков, пока не исполнится все. А сколько места в законе Божьем? Торе. Отводится суду, судей поставьте себе во всех городах ваших, и досудят они народ справедливо. Что, это можно вычеркнуть? Сколько предписаний о судах? Что, теперь не нужны суды? Анархия у нас восторжествует, да? Обижающий будет торжествовать над обижаемым и никакого суда не будет или как? Да эти слова Иисуса Христа не относятся к социальной сфере. Он говорит о нашем внутреннем мире. И вообще, прежде чем говорить о общественных отношениях, о судах, о народе, о человечестве, нужно истинный праведный суд установить в душе человеческой. Иначе все будет обманывать лицемерием. Иначе милиция будет одно с преступным миром, а судьи будут обвинять невиновных, как мы видим здесь на каждом шагу, 95%. Потому что не прислушались. Две тысячи лет назад не прислушались. Три с половиной тысячи лет назад не прислушались к закону Божьему Синайскому. До сегодня они хотят не слушать. Замкнули уши свои, закрыли глаза и отехчили сердца свои. Да не увидят глазами, не услышат ушами и не обратятся, чтобы Господь исцелил их. Каждого в отдельности и всех вместе. Человечество находится на грани ужасно но каждый момент каждый из нас может покаяться обратиться к Господу может покаяться семья народ и все человечество в целом и все беды апокалиптические вот эти вот видения они не отменятся но исполнится по-другому духовно а не физически потому что умный сын или умная дочь повинуются родителям без порки без плети одному только слову а розга на спину сына буйного и непокорного, говорят притчи Соломой. Таковых Бог бьет. Давайте обратимся и не будем биты. Давайте послушаемся слова и покажем, что мы умные, хорошие дети, сыновья и дочери Божьи, и не надо нас бить. Ну нет же. Ну пожалуйста, да, все, что происходит вокруг, оно по поделало. Что делать когда так? Значит, речь идет о том, что мы не должны в душе своей осуждать других и оправдывать себя только об этом. Суд, прокуратура, адвокатура, генеральная, это самое, понимаете, прокуратура, все это не отменяется этим словом, нет. А Иисус Христос говорит, какие мысли, какие чувства должны царствовать в нашей душе, как мы должны не осуждать других, а выступать их ходатаями, адвокатами. Иначе мы будем судимы таким же точно судом. Этот самый закон воздаяния, о котором он на протяжении всей Нагорной проповеди говорит, актуален и здесь. Ну а дальше он говорит удивительные слова, до сих пор еще мало кем понятые до конца. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Это вроде бы даже малейшая соринка, когда я начинаю искать. И пытаюсь ее вытащить, неужели у меня бревно в глазу, а? Это трудно поверить. Бревно? Да что, ну уместится в глазу моем? Даже и щепка. Дело в том, что греческое слово карфос щепка, стебелек, соломинка, это довольно большая вещь, чтобы вместиться в глазу. А что касается докос слова, бревно, стропила в том числе кровельная стропила, из чего кровлю, на чем кровлю лежать, Это все что-то огромное, и о том, чтобы совместить это с глазом, и речи быть не может. О чем говорит учитель? Что это за бревно? Что это за щепка? А уже то, что слово «докос» употребляется, а многом может нам поведать. «Докос» — это именно строительное бревно, из чего дом складывается. Или, как мы сказали, на чем основывается кровля. Значит, это то, и на чем, и из чего человек строит. Но, когда строит, то щепочка от этого бревна строительного отлетает, кому-то и в глаз попадает. А у того, кто строит внутренний свой мир, внутренний дом, дальше Иисус в конце Нагорной проповеди говорит о доме, кто, на чем основан дом, то вот кто строит из этих бревен, у того бревно в глазу, а не щепка. Как же это понять? А из чего человек строит? И что ему мешает при строительстве этого внутреннего мира им спланированного правильно смотреть на жизнь? Какие-то строительные бревна, там кровельные, вот эти балки, какие там застряли в нашем внутреннем зоре? Первое – эгоизм. Человек основывает всю свою жизнь. Все свое мировоззрение мироощущение на любви к себе и использовании другого только в качестве орудийном. Другой тебе нужен, ценен, мил, только в том смысле, что может тебе понадобиться. Удовлетворить какое-то твое желание, что-то для тебя сделать, быть использованным. Но как таковой он тебе враг, он тебе мешает. И поэтому мы с вами говорили, что есть заповедь любви ближнего, как самого себя» – это заповедь самого Всевышнего, Творца миров повторенный неоднократно Иисусом Христом и его апостолами. А есть другая заповедь, она прямо в Библии не написана, но вытекает из всего поведения противящихся первой заповеди. Как она звучит? Губи ближнего ради самого себя. Ну и человек живет либо так, либо так, согласитесь. Некоторые пытаются средний путь найти, но это примерно то же самое, что служить Богу и мамоне. Одновременно так сказать, выполняют противоречивые. Так значит, человек строит, исходя из своего эгоизма. Как же он смотрит вокруг? Какое же кровельное бревно, какая балка огромная у него в мировоззрении, в умозрении, а не в физическом зрении, что он видит не может. Увы, это бревно. И тогда ты поймешь, как помочь ближнему вынуть щепку у него из глаза. Может он не настолько заморочен, как ты. Может быть, он не такой эгоист, может, у него только отчасти, вот ты вынь это, и ты начнешь умозрением своим взирать правильно на мир, и поможешь другому. Ну, а другой вариант – учение, идеология, на которой построена вся жизнь общества того времени, к которому обращается Иисус Христос, и во многом общество любого народа, любого века – в том числе вот наше. Оно построено на чем-то, без идеологии, без каких-то принципов теоретических. Человек жить не может. Он обязательно опирается на какое-то мировоззрение, на какое-то внутреннее учение. А вот какие же люди были носителями того учения, против которого выступал Иисус Христос и, в общем-то, за противостояние этому учению, Скажем так, очень тяжело пострадал. Правда ведь? Что это были за люди? А вот, оказывается, они здесь прямо упоминаются. Мало кто обращает внимание. Или как скажешь брату твоему? Дай я выну сучок из глаза твоего. А вот в твоем глазе бревно. Лицемер. А здесь назван носитель этого учения. Он называется лицемер. «Юпокрита» по-гречески, «юпокрита», то есть «сокрытый», проявляющий не то, что на самом деле, прячущий, ну, крипто это скрывать, «юпокрита» это проявляющий не то, что внутри, это лицемер, это лицедей, это актер. В то же время «юпокритес» по-гречески это «толкователь», это «толкователь». Это тот, кто взял Слово Божие и истолковал его так, что оно служит его собственному эгоизму. Он скрыл Слово Божие. Крыл это скрывать. И перетолковал его. Лицемер, ну еще актер в обычном греческом употреблении этого слова. Это вот обычное в устах Иисуса Христа характеристика духовных учителей его времени, которые узко и или своекорыстно понимали Тору и пророков. Если мы почитаем 23 главу Евангелия от Матфея, там горе вам лицемеры, все время вот эти, вы покрита вынь бревно из глаза твоего. Вот это вот мировоззрение построенное на корысти, на эгоизме, которая мешает понять Слово Божье. Его нужно вынуть из внутреннего зрения, из умозрения, удалить из сознания, выбросить из чувства, перестать подчинять Ему свою волю. И тогда исполнится сказанное о праведнике в первом псалме – «в законе Господнем воля Его». Тогда будешь исполнять закон Божий. Тогда будут у тебя те чувствования, что в Иисусе Христе, и будешь иметь ум Христов, а не ум, чувства и воли лицемера. Ипокрита, лицемера, лицедей. Это кто? Это актер. Актер, выходит, играет не себя на сцене, он совсем другое лицо. У него совсем другие интересы, другой образ жизни, другая даже внешность, чем те, которые он играет на сцене. Над все осознают. А что касается, например, духовных учителей того времени, отчасти принадлежавших фарисеям, садукеям, иродианам и так далее, то это мало кто осознавал. Люди верили, что вот они такие, какими представляются. Вы останавливаетесь на углах улиц лицемерно, долго молитесь, закрывая глаза. Любите предвозлежание и предсидение в народных собраниях, чтобы вас называли учитель, учители. Много-много такого. Поедаете дома вдов и сирот и лицемерно долго молитесь лицемер, вынь бревно из глаза твоего. И тогда ты поймешь, как вынуть щепку из глаза ближнего твоего. Как помочь простому народу, который может быть не настолько зашорен и настолько обревнен его взгляд, как у тебя. Тогда ты поможешь ему правильно мыслить, правильно чувствовать и правильно волить, направлять свои желания. Вот таков, таков смысл этих слов. Значит, мировоззрение, которое строится из этих кровельных балок и бревен, лицемерия, и эгоизм, который предписывает строить вот именно так. План строительства – тот то же самое. Вот эти вот лицемеры со своими, э, искаженным учением, они основаны на эгоизме. Горе вам, лицемеры, что вы затворяете царство Божье человеком. Сами не входите. И других не пускаете, а в другом варианте вы взяли ключи разумения. Ключ разумения взяли, но сами не отпираете и других не отпускаете. Потому что они знают, знают истину, знают, что Бог велел любить себя, Бога, любить людей, жить для них, но им это не выгодно, и они искажают учение. У них в глазу бревно. Вот эти две задачи взаимосвязаны – преодоление ложного учения и абсолютного эгоизма, а при ближайшем рассмотрении они совпадают. Это то же самое. И преодоление вот этого – это не мгновенное действие. Мы думаем, вот вынь бревно, вынь бревно из глаза, и ты увидишь что такое моментальное, такое ситуативно-житейское, ничего подобного. Это задача всей жизни – отказаться вот от одного мировоззрения, которое застилает внутренний взор и прийти к тому, чтобы око было чисто, как сказано выше. Тогда и все тело будет светло, и тогда вокруг будет сиять все так, словно бы светильник освещал тебя сиянием. Потому что сказано, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Оказывается, нужно увидеть как? Нужно понять как. Это не мгновенное действие – протянул руку и вынул. Вот когда ты осознаешь истину, тогда ты увидишь и поймешь, как помочь другому. Это процесс. Это напряжение духовное целой жизни. Это усвоение истинного Евангелия, учения Иисуса Христа. А в чем их выгода, что они вот это скажут? А выгода обычно сводится к двум вещам. Почести и прибыли. Если кто может назвать еще что-то, назовите, будет интересно. Всякая выгода, которую человек ищет, свою гордыню тешить, поднять себя в глазах собственных и других, и улучшить свое материальное положение, правда? Когда змей сказал Еве, вы будете как боги, знающие добро и зло, наверное, там содержалось содержались оба посула. Гордыня, вы будете как боги. Но потом Бог же всем владеет, правда, божество, это ему ну, все. Значит, люди добиваются богатства для того, чтобы получить выгодные должности, захватить власть. А власть используют для того, чтобы умножить свое богатство. Это те, которые служат Мамоне, они так действуют. Что-нибудь другое? Я не наблюдал. Сколько живу, третьего не замечал, к чему стремится еще служащий мамони? Всего два. Две цели у него. И кажется настолько ясно. Но для того, чтобы выгоднее это делать, чтобы делать лучше, нужно э, солидно иметь базу, так сказать, э, обмана. Надо быть лицедеем, лицемером, актером. Потому что большинство людей свои корыстны. Большинство людей стремятся к этим двум целям. И если вожди народа, тем более духовные вожди, как саддукеи некоторые, мы не говорим, не осуждаем всех целиком учения садукеев, фарисеев или иродиан. Там разные были люди, некоторые приходили к Христу, каялись и так далее. Мы говорим о тех, именно, кто из них лицемеры. Если духовные учителя хотят сохраниться в качестве духовных учителей, а при этом остаются служителями мамоны, то им остается одно, им надлежит искажать учение и подводить под свою жизнь, Правильно? Вот и все. Просто. Просто. Вот с какой целью это делается. И Иисус неоднократно и совершенно uh, ясно об этом говорит. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. А брат твой – это любой человек. когда те, которые призваны Богом, которым Бог дал особые дары потенциально, особые способности возможности вынуть вот это бревно из глаза, не дающие им правильно мыслить, правильно чувствовать и правильно волить, то они помогут всему человечеству. Каждому и всем помогут. И у каждого вынется вот эта вот щепочка, вот этот вот сучок, вот этот вот... вот, этот вот осколочек, который мешает жить с Богом и в Боге И так бревно, то есть эгоизм, то есть ложное учение заслоняет смысл Торы, мешает исправлению одного человека, целого народа и всего человечества Правда ведь? Человек есть то, что он мыслит. Человек есть то, что он чувствует. Человек есть то, чего он желает. Вернее, он не сводится к этому, но проявляется в этих трех сферах и в каких еще? Я больше никаких не знаю, может кто нибудь добавит, что у человека еще есть в этом внутреннем мире, кроме мысли, чувства и желания, воли. Есть еще что-то? – Есть к предыдущему наполнению. – Но наполнение чего? Дополнение. Вы сказали про третье интересно, когда человек служит мамоне. Развлечение, это же третье как раз. Как вы говорите? Развлечение. Развлечение? Часто. Не очень я понял. Ну то, кто служит мамоне, думает о да, зарабатывании денег, он зарабатывает деньги для того, чтобы не только получить власть, а еще получить развлечение. Удовольствие. удовольствие. удовольствие. Да, да, удовольствие. да. Ну да, но это цели того и другого, и власти, и эгоизм. Удовлетворить эгоистические желания, главным образом животных саниматур. Власть и деньги. Да. Это не третье. Это так сказать, то же самое. То, для чего нужны и власть и деньги. Это первозданное, первоначальное – получить некое эгоистическое наслаждение. А его можно получить с помощью власти и денег. Это само собой понятно. Да, Так вот. Тем изречения Нагорной проповеди, которые на первый взгляд могут нам показаться житейскими, такими э, легко исполнимыми, относящимися к нашей ежедневной жизни, на поверку оказываются глубочайшими истинами жизни общечеловеческой. Оказываются указаниями такими, от следования или не следования, которым зависит жизнь каждого человека, и не только духовная, а даже и физическая, каждой семьи, каждого народа и людского рода в целом. Там каждое слово не только что на вес золота, а, как говорится, что премудрость Божья дороже золота и даже золото чистого. Это мы понимаем умом. А когда попробуем на вкус, и вместим внутренним человеком, то окажется, что премудрость эта Божия, она слаще меда и капель сота, потому что способна величайшую сладость и радость доставить нашей пробуждающейся душе. Почему и сказано у что оставшиеся на земле будут питаться молоком и медом. Имеется в виду молоко и мед Божьего Слова. Давайте теперь подумаем, какие у нас вопросы. Хотим узнать, какая что мы как бы что будет с выбором, какая купцу, еще короче, чем чужим, потому что на пошел и продал все. является уже как бы следующее мышление действия как бы новым? Духовно, вот так, человек вот, вот, вот, увидел, и дальше он согласен все, отдать за да, Или это все таки вот одновременное и видение, и вот этот свет, и радость от да, что Божьей, как бы предполагает уже, что человек все отказался от всего? <серкционный> Чем человек готов поступиться, и что заплатить за эту драгоценную жемчужину? Или за этот клад, скрытый на поле, да? в другом месте сказано? Ну, многое зависит, а что человек готов отдать. Тот человек готов отдать. И в зависимости от того, на что он способен в этом смысле, на какую самоотдачу, э, зависит, является ли он учеником Иисуса Христа, или самозванцем, лицедеем, лицемером, или обрядово верующим человеком, который хочет поставить свечку в церковь за пять копеек, чтобы получить миллион людей из церкви. Э, собственно говоря, вот э, как ориентирован человек духовно? Потому что Иисус Христос описал своих последователей. Он сказал так. Кто хочет идти за Мною, или по-другому чтобы быть Моим учеником, тот да отвергнется себя. Первое. Отвергнется себя. Что это себя отвергнется? Что я должен не называться тем именем, фамилию сменить или вообще без фамилии ходить, выбросить паспорт или сменить место. Отвергнется себя. Это что? Или пластическую операцию сделать, чтобы изменить лицо? Какого? Эгоизм. Конечно. Отвергнуться вот этого эгоизма. Вот этой гордыни, этого самопревозношения, это любви к себе и неприятия ко всем остальным. Вот что. Отвергнуться себя. Пусть отвергнется себя и возьмет крест свой. И по мне грядет. И где буду я, там будет последовавший за мною. По мне это да грядет. Идет за мною. Славянский, да? Оборот рев. Славянский. По мне да грядет. Значит нужно три всего вещи сделать, чтобы быть и называться учеником Его. Это отвернуться себя, взять крест свой и идти за Ним. Да? Это в ответ на вопрос, чем должен пожертвовать или какую цену должен быть готов заплатить человек, чтобы называться учеником Иисуса. Крест свой взять. Некоторые думают взять свой крест, это вот у меня там допустим, нелады с женой, с двоюродным братом и с троюродной тетушкой. И вот эти вот скандалы семейные или какие-то еще, или на работе дрязги, или у меня там не ладится что-то, женщина, понимаете, вышивала, палец уколовала. Что это и есть, или нас вот у человек заболел, что это и есть крест, который несет человек по жизни. Это ли имеет в виду Иисус Христос? Это ли крест? Он взял крест для чего? И куда пошел с этим крестом? Он страдал до кровавых слез и до смерти на кресте за человечество. Взял на себя грехи всех людей и искупил их. Последовавший за ним должен наполниться любовью ко всем людям. У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Так скажем. Чувствования, какие в нем были. Всемирная любовь готовность умереть за каждого, сострадание к последнему падшему самому человеку, грешнику, неискупимому. Я пришел к погибшим овцам Дома Израилева. Он к погибшим пришел. Не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Это любовь к душам падшим наиболее нуждающимся в любви, в участии, в спасении. Вот этот крест, который несет человек, идущий за ним, и он его куда приводит? На Голгофу? Никуда больше. На Голгофу. И вот последовавший за мной будет там, где я. И он не сказал, что все будут там, где я. Последовавший за мной, он будет там, где я. Поэтому чем готов поступить за человек? А чем он готов? ну вот Машина-то может дороже все-таки. Машина, она дорогая, дорогого стоит. Некоторые машины называют э, уменьшительными именами, как дорогих детей, гладят их и целуют, когда никто не видит. Или что-нибудь еще подобное, понимаете, что человек, чему поклоняется, как эта мамона воплощает его жизнь, что он любит больше, чем учение Иисуса Христа, и чему Он служит всем сердцем, всей душою и всем своим имуществом. А ведь душа довольно нераздельная вещь, ведь сердце довольно едино, а вот эта вот самая сила человека, всеми силами, это довольно вещь такая целостная, да? трудно разделить, не двум господам слушать. И вот не готов человек расстаться с чем-то, а с куском ветчины. Бог велел там то не ешь, это постить, да, вот есть у нас великий пост еще. Человек не готов расстаться с куском ветчины, двое дороже. Вот и все. Этим проверяется. Вот ответ на ваш вопрос. Правильно ли будет понимать, что распинается вот на этом самом кресте. не человек, как таковая, а способность делать грех. Способность. то в действительности распинается этот вопрос другой. А готов ли человек отдать жизнь свою за братьев своих, как это сделал Иисус Христос, вот в чем суть вопроса. Ну, да. Вот в чем суть вопроса. В настроении, в намерении, в решимости Нет. идти И, наверное, путем да. любви, путем самоотвержения. Нет. Нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь. Да. Душу, да, душу положит за братьев своих. Нет больше той любви. И он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. А что тут нового? Разве раньше люди не любили друг друга, своих близких? Но если вы любите только любящих вас, что особенного делаете? А если приветствуете только приветствующих, так поступают и язычники и мытари и так далее, любите врагов, заповедь да, новую. А здесь он говорит, любите друг друга. Но какой любовью? Нет больше той любви, которую он принес, новой любви, чтобы человек отдал жизнь свою за братьев своих. А легко, конечно, сказать, а нет, я не готов, не хочу, я лучше для себя, сколько мне там осталось, там немножко там еще там что-то такое поживу, да вот и, еще одну машину куплю шлейном или авто, или еще да, положу э, упование свое на это. А это, конечно, к чему там относится, а, это я должен там эгоист, что-то такое, там другое распять, не себя. Нет. Или все, пропоследжен. А вот если человек своим бизнесом занимается, это тоже своего рода мамона? Он получается тоже вкладывает туда, все вкладывает свои желания. Но если он вкладывает сердце, в сердце желание, душу, то он служит Мамоне. И он пойдет туда, куда шел. Ибо в конце пути человек обретает именно то самое, к чему он стремился. Но, как вы говорите, если человек сердце свое отдал Богу. Он ищет Царство Божие. Ну, а работать-то надо где-то. Допустим, работаешь на своем каком-то поприще, занимаешься своим личным бизнесом, и что -то, это тоже плохо. И все твое сердце, и, и нет, он, но и почему все. Нет, может... Ты можешь денежные средства, которые поступают тебе непосредственно, использовать в целях тех же христианских каких-то добрых дел. Вы знаете, вот я, был, были вот такие Лили Меджном. Я люблю приводить такой пример. Лили Меджном были арабскими э, юношей и девушкой, которые были бесконечно друг в друга влюблены. Это пример глубочайшей любви э, сначала в арабской древней поэзии, потом во мусульманской в суфистском учении. И вот там спрашивают э, некий посланный лили, или спрашивают у нее, а как я найду миджлууна между всеми юношами? Они же все э, похожи там. Ему надо передать послание. -то. А как я найду? она говорит, ты очень просто найдешь. Это тот, кто все время повторяет одно: Ли-ли, Вот это международно. Он говорит о ли Он ее любит. ее имя у него на устах, в мыслях. Он ночью спит и повторяет, шепчет ее имя. Ибо где сокровище ваше, там будет сердце ваше. А почему вы не спросили о Боге? о любви к нему, а сказали о любви к бизнесу. Кому вы служите? Как, что на устах у вас в сердце, в мыслях? О чем мы? Нет, ну люди все равно где-то работают, правильно? Да, мы о чем и здесь говорим? О местах работы или обучении Иисуса Христа? И и и есть, нет, дело в том, что когда ты занимаешься чем-то своим, у тебя очень много времени уходит, если ты неосознанно, что начинаешь, делаешь. Получается, много времени уходит не на то. Значит, вы это любите? Перекрывает. Где сокровище ваши, Там будет сердце ваше. Это сказал Иисус Христос. Подумайте об этом. Ваше сердце будет там, где сокровище ваше. Есть такое средневековое э, предание, что умер некий очень большой богач, очень скупой человек. И вот умер он, э, когда ему вскрывали внутренности. когда были операции тоже такие примитивные довольно. Вскрыли его тело, пульс остановился, и вдруг доктор видит, нету сердца. Сердца нет. Туда делалось сердце, и дальше что было? Священник, кюре католический присутствовал. И к нему обращаются и говорят: вот говорят вот отец, а где может быть сердце этого человека? Ты ведь духовец, должен знать. А он говорит: и вот сказал Иисус, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Он там в углу стоит сундук. Откройте, наверное, там. Открыли, а там его сердце лежит поверх. Золотых монет, В общем, ответ это там, где ваше сердце, <смех> я так понимаю. Где сокровище ваше, ваше личное сокровище, там будет сердце ваше. Ваше сердце стремится туда, где ваше что вы наиболее цените, к тому прилагается ваше сердце. Нет, ну, безусловно, там сердце все-таки стремится к верхнему, а внизу ты вынужден жить как-то. Подождите, подожди, секундочку. Царю Давиду и царю Соломону которые стремились к Богу, управление в целом государством не мешало? А, а, а, вы, а вы говорите, что человеку, который стремится к Богу, может какие-то дела бизнеса помешать? это? А, а меня а, а, очень много времени уходит на то, ни на что вообще. А у царя Соломона управление государством не занимало времени, да? Нет, это у вас только занимает. Вот только какой-то бизнес, вот он действительно отвлекающий. человек. А отец верующих назван, отцом верующих назван братец Авраам, который последовал зову Божьему, выйди из земли твоей, из дома твоего, из дома отца, и пойди в землю, которую я укажу тебе. Он все оставил, пошел. А дальше сказано, Авраам был все богат. И скотом, и слугами, и служанками, и золотом, и всем. Он богатый общем, был человек, настолько богатый, что он всех путников, которых встречал, уводил к себе, кормил, поил, там, э, обеспечивал все. И говорил он о Боге. Они уходили, обогащенные и духовно, познав Бога, и раскаявшись в грехах. И физически у них теперь и пища была, и все. Э, так он же был верным Богу, человеком настолько, что назван отцом всех верующих. Апостол Павел говорит, что верные благословляются с верным. Авраамом, отец всем нам, всем верующим, ему не помешало богатство. Потому что богатство было орудийно по отношению к цели жизни. А целью жизни было служение Господу. А у некоторых людей цель жизни – это служение себе, а некое прикосновение к религии, церкви, даже к Евангелию призвано улучшить бизнес. Наверное, если я пойду, там еще одну свечку поставлю, бизнес-то улучшится. Так вот, прерогатива. Где? У меня такое впечатление, что ну, отношения со временем у людей, которые ищут царствие и поклоняются Мамоне, разное. Это, это, на самом деле ведь Мамона, он украдет человеческое время. Если человек э, ему поклоняется, у него всегда ощущение, что времени ни на что хорошее нет. Оно украдено это время. Вот если э, э, э, вот, человек, который служит Богу, у него хватает обычно времени э, там, заниматься разными делами, в том числе и бизнесом. Да – Бог благословляет? Это... – приоритет, правильно. – не, не, не просто, нет, там, там, <связано> чудо происходит, там, не там чуде происходят, а другие отношения со временем. – Не приоритет, потому что тогда служишь Богу и мамуне, а нельзя служить ты либо одному господину, либо другому. Когда служишь Богу, то сказано, а то это приложится вам. А, э, Царь Соломон в притчах очень интересно дал совет о жизни человека. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Сначала пути чисто твои, но ведь все равно Бог всюду скрыт. Ты познавай его, находи на своих путях возможность служить ему. И тогда, в конце вот таких вот усилий, он будет направлять стизи твои. И он направит стизи Тогда Тогда будешь идти с ним и по его указанию. А ты сначала в своих путях познавай его. Ищи того, что ему угодно. Потому что наша жизнь внешняя, материальная, это сон. Кто ничего не понял этого? Кто ничего уверен, что это. Но я когда умру-то вот, физически, я буду, вот мое тело будет лежать в гробу, а я буду рядом парить здесь, смотреть извне. Может, тогда я пойму, что это сон. Ведь человек для чего-то сюда послан, ведь человек для чего-то Богом создан, ведь вот народ израильский Богом для чего-то из рабства изведён, ведь для чего-то Иисус Христос пришел и проповедовал. Это какой-то смысл, наверное, все имело. Или только вот здесь вот удовлетвориться несколькими такими эгоистическими желаниями и уйти. Какой смысл? Не страшно ли так жить? Не страшно ли? Это искажение учения, там говорили мы о ну, Основная причина товаров. Все-таки вот, ну, эгоизм, наверное, всегда можно объяснить эгоизм, но непосредственно заблуждение может быть при изучении учения. Человек что молчает тогда или как, ну, вот, если он как бы не знает, как правильно, а чувствует другие, Он может почувствовать неправильно правильное учение и сказать неправильно другим. Где-то стремление власти, но она, она где-то есть там, или глубоко. Человек э, редко лжется на себя. Человек с собой несколько знаком, несколько даже больше, чем с окружающими. Как вы думаете, знаком человек с собой? И сколько времени он с собой знаком? Трудно солгать ближайшему родственнику, другу, который прожил с тобой всю жизнь и знает э, многие такие скрытые как бы, движения души твоей. Трудно ему. Трудно солгать, не знаю, кому матери, или отцу, или кому то близкому. Ну, знают очень хорошо, у тебя самое детства. Но все-таки можно. А вот самому себе солгать, наверное, еще труднее, лучше себя знаешь. Поэтому... Не понимаю, это это? Ну это, наверное, типа вот свидетели Легова. Они вот так вот понимают и всем это несут. Так, наверное, да? Вот они приняли так, и всем несут. Они же верят, что это так. Ну, нет, ну, например, там вот неправильные переводы, там, они находят, в общем-то, Ну, они на самом деле, а вот они так видят. Они не на неправильность. Пожалуйста. И они ходят и разносят как благую весть, все, что они говорят, как бы людям доносят. В этом, и они же в это очень верят. В этом, их, в в этом в их усилии есть и некоторая степень добра. Они, по крайней мере, отвлекают людей от абсолютной погруженности в материальное, от ладужания пяток к своему бизнесу и так далее. А вот мне, кстати, Хоть что-то и... есть кроме этого, оказывается. Пусть они это не, не, не, не вполне правильно как-то там что-то такое, искажая, несут. Но хотя бы напоминают, что где-то есть вот небо над нами. А то человек выше потолка никогда и не смотрел, и, и, и не может помыться. А вот многие утверждают, что из-за того, что у них там отклонение от вот, символа Веры, то как бы свидетели, они не попадают в число тех, кто спасается. Это так? Бесконечно представители разных этих узких христианских сект и конфессии других помещают воду себя в раю. Это еще одно проявление крайнего эгоизма и самолюбования. Иисус Христос сказал, кто спасается. Ясно и четко. Там не упомянуты ни свидетели, ни православные, ни католики, ни баптисты, ни адвентисты, ни пятидесятники. Никто из них не спасается. Вот это все перечисленные, никто. Все, все идут в. Воду. Спасается тот, кто следует наставлению Иисуса Христа. Как он, Как будет судить на, на Суде Своем Царь миссии Иисус Христос? Он спросит, а ты как крестился, с тремя перстами или двумя? У тебя иконы в доме были, или их не было? Как ты вообще по воскресеньям ходил, или по субботам в собрании вообще ходил или не ходил, или судил о каждом дне равно? Круглый год ел свинину, или э, на Великий пост от нее отказывался, или уменьшал на 200 грамм, ежедневную порцию. Ненависть э, круглый год питал ближнему, или на время поста э, сдерживал, от, от, от, от такого рукоприкладства тяжелого сдерживался, и бил только рукой, Вот как там сказано, кто же спасется? Спавляющий воля отца моего, да? Да, но там более конкретно сказано. Одних поставит он направо, а других налево. И скажет он тем, которые с правой стороны «Придите, благословенные отца мы его и наследуйте царство». Уготованные вам, как благословенным отца уготованным царством, не католикам только, и не литеранам, они вообще не спасаются. Никто из них не спасется, кроме тех, кто вот здесь вот указан. Вам готовно. А кому? Ибо я жаждал и вы накормили меня. Да, да напоили. Был наг и одели меня, был в темнице и посетили меня. Когда же мы видели тебя голодным или раздетым, или больным? Как вы сделали это одному из всех меньших братьев моих, то сделали мне? И скажут другим. А вот в другой части там стоят все обряды веры всех абсолютно конфессий, без различия. И те, которые Папу что признавали, те, которые его ругали, что он плохой, и те, которые к единоверческой церкви, это старобрядцы, которые воссоединились с православной церковью, которые не воссоединились, и даже с катакомбной церкви, и отовсюду. Там стоит множество людей, которые большие, держат разные лозунги, хорубы, и вот мы спасены. А как вы не сделали одному из всех меньших братьев, то не сделали мне. И дети, проклятые в огонь, готовы к Так сказал он. И никакие человеческие постановления и объяснения не могут упразднить и завесить этот факт, заключающийся в Евангелии. И будь то свидетели, как вы говорите, или кто еще, Бог будет судить не по названию. Не знаю, сейчас бы какой-нибудь католик, <смех> куча мест с из... послания апостола Павла бы. <смех> <прием. смех> И ни одно из них не перевесит. Вот это ясное, живое свидетельство самого Иисуса Христа. Вот. А апостол Иаков, он говорит, а что пользы, братья мои, если вы имеете веру, а дел не имеете. А может ли такая вера спасти человека, если брат твой нуждается в чем-то? еде или в одежде, приходит к тебе, ты говоришь ему, иди с Богом, питайся и грейся. Может ли эта вера спасти тебя? Это учение апостолов, который следует Иисусу Христу. Апостол Иоанн, он что говорит? Бога не видел никто никогда. Если мы любим друг друга, то Бог в нас придумал Вот кто спасается. А что это любим друг друга, это какая должна быть любовь? На словах или на деле? Помощь? Нуждающемуся, голодному, страдающему. Или когда человек отворачивается от него. апостол Павел что говорит? Что он говорит? Поэтому говорит. Какое у него есть речение? Скорбь и теснота душе всякого человека, делающего злое. Делающего злое. Во-первых, людей, и потом Элина. Напротив, слава и честь всякому делающему доброго. Во-первых, иудеи, потом Элины, ибо нет лицеприятия у Бога во всяком народе, повинующемся ему, угоден ему. Ну, почему иудеи, во-первых, сначала иудеи познали Бога, потом Элины. То, значит, э, что такое делающий доброе, это помогающий нуждающимся, а делающий злое это отнимающий у них Это Ясно. Значит, и Павел так учит. А в Апокалипсисе что сказано? И судимы были мертвые. Соответственно, а тут же уповел, соответственно, соответственно, соответственно, делам своим несказанно конфессистам. Что этот послуга Не дела Авраама, его вера обменилась. Я не помню дословно. А -а -а. Нам У -у -у. нужно понять Писание, прежде чем цитировать его. Сначала надо понять Писание. Иаков говорит, а не делами ли оправдался протест наш Авраам? не делами ли оправдался процесс Авраам. И дела его... А мы сейчас найдем где-то... Что про Абрама? Найдите, пожалуйста. Это, по-моему, теория. Я точно не помню Так что, в Писании противоречие, оно внутренне противоречиво, спастись нельзя? Или нам нужно к чему следовать? Нет, там сказано вера, поэтому... как бы как, К вопросу о том, как к вопросу о вере. Вера, да. Хорошими делами, а именно верой ты спасаешься. Значит, можно, как делали немецкие солдаты во время Второй мировой войны, они расстреливали в Орвах тысячи человек лично, а потом шли к своим сатанинским пасторам, которые... А ну, также сказано, да, вера вести И те их прощали и говорили, что они спасены. Так? В этом спасение. Что это за И вера Которая. А, а Потому потом, а потом это мертвая вера. Какая вера может быть без любви. Вера без надежды, вера без. Понимаете, без что за да. Значит, когда сказано, что Авраам оправдался верой, мы оправдываемся верой. Верой оправдываемся. Оправдаться должен кто? Кто виноват? Когда мы. Приходим к вере, нам прощаются грехи. Но дальше мы должны жить, совершая что? Добрые дела, это же понятно. А можно вопрос? Вот не совсем понятно. То есть, как бы, итоговая цель ⁇ это как будто вот спасение да, какое-то, которое я не понимаю. Ага. То есть, это теперь похоже тоже на какую-то эгоистичную конечную точку. То есть, я буду вот жить, верить, искать Божье Царство ради того, чтобы спастись. Вы так верите? Я нет, вы просто а я, как вы сейчас... <свят> это саудовстанский церкви обычно. А как вы верите? Вот э, Но... относительно вечной жизни у нас есть указание Иисуса Христа самого. Сия же есть жизнь вечная. Да знают тебя единого истинного Бога и Посланного Тобою Иисуса Христа. Оказывается, а вечная жизнь? Это знание, познание. Прямо написано. Иван говорит, сия же есть жизнь вечная, чтобы вечная жизнь? Это э, дознает да тебя. И в библейском смысле, такое знание. Знание, это не интеллектуальное знание. Это познание соединения. Познание приближения по свойствам. Познание отождествления по состоянию. Значит, знать тебя, это приблизиться, приблизиться к Богу. К Богу. Да, вот как бы соединиться с Ним. Бог есть любовь. Да знают тебя это, да исполняются любви, пребывают в этой любви, спасаются любовью. А спасение любовью мы читаем, О спасении веры не слово, а оправдание веры. И люди путают. Верой можно оправдаться от прежних грехов. Во имя Иисуса Христа человек получает оправдание от грехов, потому что Мессия на себя берет величий человек. А дальше человек должен жить, будучи оправданным. И спасается он чем? Любовь. Достигайте любви, сказано. Любовь спасает. Пребывание с Богом спасает. Познание Бога Иисуса Христа спасает. А по духовным законам познает человека и соединяется, будучи как бы заряжен тем же самым. А само спасение, это что, ну, что это? Что такое спасение? Да. Спасается любовь. То есть, ну, что а я, я душа, я живу, как бы я пытаюсь да, жить по законам Божьим, пытаюсь соединиться, грубо говоря, жить в любви, наполненной любовью. И для меня слово спасение это как обрубается все. То есть я не спасаюсь. Я как здесь, как физическое тело, умираю. Я всю жизнь развивалась, как-то познание да, какие-то получала. И дальше, соответственно, я тоже ну, что-то с моей душой будет происходить. Какие-то, может, или воплощения, или она в другом измерении будет также дальше развиваться и максимально приближаться к состоянию Бога. Вот это спасение для меня лично, я не, ну, может, я что-то неправильно говорю, но я не понимаю, для меня это как занавес, который заканчивает вообще все. Спасение заканчивает или начинает? Иисус сказал, что не, не здоровые имеют нужду врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Значит, вы к ним не относитесь, вы праведны, вам не нужно спасения, вы чисты. Вы здоровы, духовно, душевно и физически. Словно вот так не для вас будет. У вас другой путь. Он пришел к грешникам. Он пришел к тем, кто нуждается у врачах, больных, кто чувствует себя э, погибшим или погибающим, осознает тяжесть и глубину своего падения, своего состояния в этом мире. Если вы не таковы, то он для вас он, э, не пришел вас спасать. Вам, вам вообще не нужно спасения. Не нужно спасения, нужен Спаситель. Он не для вас. И э, он сказал некоторым так. Вы не из моих овец, сказал он некоторым. Овцы мои слушают голоса моего, идут за мной, и я даю им жизнь вечную. И никто не исторнет их из руки моей. А эти московы не из моих овец. А из чьих? А вот это вам пришло. Вот девушка спрашивала относительно бизнеса и благотворительности. Вот сейчас распространялись анекдоты такие удивительные, что умер человека попал в ад. И он сильно удивился, ну что ж такое, в ад попал. Я вот всю жизнь там благотворительности жертвовал, деньги. Ну да? удивились там, как-то странно, говорят, не может такого быть. Вот ну, сейчас мы с ним. Пошли, сходили. Да, да, действительно жертвовал. Ну нет, нет, ну такой человек ну В ад, точно в ад. А деньги было в один ученик будущий ученик потенциальный Иисуса, юноша был очень богат и очень был успешен в жизни. Он был из святых фарисеев, то есть наученный закону Божьему, фарисеи очень тщательно изучали Тору, пророков и так далее, и был преуспевающим в этой жизни. Почему там подошел к Иисусу и сказал ему: учитель, благий что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? такой вопрос у него возник, такое желание сильное. И он уже похож на учеников Иисуса, да? он к нему приходит и спрашивает. Он не уверен, что имеет жизнь вечную, он хочет ее наследовать, получить. Он говорит, Учитель благи. Иисус ему говорит, что ты называешь меня благим? Только Бог благ. А чтобы войти в жизнь вечную, судьбы уйди и Значит, он пришел и спросил. Он же так не говорил, я не нуждаюсь в спасении. Я не нуждаюсь в спасителе, у меня все хорошо. Но не подошел, бы, мы бы на него не прощали Девангель. Бы он был бы на них и заваливался. Я тут представлю к вам место по послании к апостола Павла, которое называлось, когда мы говорили о то, том, что Абраму вера в него исправилась. Но это вот было сказано как в контексте противопоставления делам. И вот, к сожалению, очень часто противопоставляют деяния апостола Павла Делать акцент на веру и благодать, и послание апостола Якова, где говорится о необходимости добрых дел. Ну, вот, на самом деле нет этого противопоставления, и там, где Павел говорит о том, что Аврааму вера менялась, правильность, он говорит о том, он говорит, в контексте того, что незаконным даром Аврааму или семени его обетования, преднаследника мира, но правильностью веры. И в том же послании к Лимлянам, вот апостол Павел говорит о том, что Бог воздаст каждому по делам ему. Тем, которые постоянством, в добром деле ищут славу, чести и без смерти, жизнь и А Оказывается, по делам воздаст, да, постоянством, в добром деле ищут, а не по вере воздаст, что вера бездел мертва. Поэтому те, которые не хотят даже и грош пожертвовать нуждающемуся, они вырывают из контекста апостола Павла какие-то слова. И превращают Евангелие и вообще весь Новый Совет вместо учения в набор каких-то лозунгов, сборников афоризмов. Так, а в контексте это как звучит? Надо же дочитать, дослушать, что говорит апостол, тем более, что говорит Иисус Христос. Да? Как может человек спастись? спастись верою? Правда Иисус говорит нескольким. Вера твоя спасла тебя. Дерзай че Вера твоя спасла тебя. Но стольким исцеленным, вот сказал. Но должны прочитать. От чего была спасена эта женщина? Ну, мне, от болезни. Тут не, речь не идет о том, что она спасена и наследует жизнь вечную. От того, что поверила, что Иисус может ее исцелить. И все, которые были спасены, они от чего-то были спасены. Когда же речь идет о спасении души, то тут уже говорится о достижении вечной жизни в обителях Отца. И тут уже сказано о делах. Обязательно любовью и добрыми делами, а не только верой. Иначе нас обманывают, иначе нам преподают не то учение, которое принес Иисус Христос. Вот э, как лицемерие э, людей окружающих может отвратить это от учение? Я так понимаю, э, потому что они учат их одному, а делают другое. А как, так сказать, вот такой. А простой и явный эгоизм, он настолько обычно виден окружающим, что он обмануть-то, так сказать, не может. Вот как он может закрыть дверь? Да? Для кого? Для окружающих. Что взяли ключи, сами а не входите друг к другу, скачиваете. Это лицемеры. Да. Это лицемеры, да. Вы просто их соединили с эгоистами. Так сказать, не не эгоисты не тоже не дают. Ну, конечно. Мы об этом уже говорили вроде, да, сегодня. Но эгоист без лицемерия, который, так сказать, откровенен да, в своем эгоизме, он, как сказать, ему трудно кого-то обмануть. Это Мы говорим о вождях народа. Вождь народа, который провозгласит, я являюсь президентом Каддафи. И единственное мое желание это вас ограбить весь народ, упрочить свою власть и э, от всемирного терроризма еще получать. Да. За ним вряд ли кто пойдет. В Каддафи должен говорить, я самоотверженный человек, я служу своему народу, я готов за него умереть, я чист э, всеми помыслами, чувствами намерениями своими. Защищайте меня за таким никто не пойдет который прямо я добился президентства для того чтобы грабить народ а на награбленные я на следующий выбор тоже себя не беру и опять стану президентом то, ты выберешь в следующий раз то же самое духовные вожди фарисеев, саддукеев какие там были э, в те времена кстати ни один из них в позднейшую даже иудейскую традицию не попал это какие-то такие промежуточные и средние руководители кроме Гамалиила, Гомалиил почитаем и христианами он считается святым, причислен к святым, и иудеями считается большим законовщиком. Но тут и сказано, что он заступался за апостола и что он совсем иначе себя держал. Да, а это были какие-то такие знаете, проходные фигуры, временные, местные, такие временщики, да, которые э, захватывали разные должности, чтобы э, выжить для себя. Но для этого они должны были представать самоотверженными, верными людьми. А ну, это уже лицемерие. Ну так мы и говорим, что <сёк> лицемерие. Ну да. Ну то есть лицемерие обманывает, а такой эгоизм, так сказать. Так частный <сёк> человек может проявлять эгоизм и на глазах у всех там отрезать от огорода соседа кусок и грозить ему топором, это паром, если тот попробует вернуть. А, а такой эгоизм эгоист власти, должен скрывать, ясно? Делать вид. Вот. А вот у Адама в <coughs> раю все было. и мудрость была, и близость к Богу, и все. И в чем вот была его ненаученность или несовершенство, что казалось возможным вот этот вот падение. Это он был испытан. И при первом испытании пал. Человек-то боится Ведь когда ты кого-то любишь, ты хочешь завладеть тем, что он имеет. Нет, нет. А адам что захотел? Выйти из повиновения, да, и присвоить себе, ну если не приоритет Всевышнего, но ну, по крайней мере какое-то очень высокое место, которое ему не было Богом дано. Выйти вы как Боги. Что за Боги? С этого имелось Ну Вроде царем был, да, Адам ну в раю как бы. Всем... Когда ты любишь кого-то, ты веришь этому человеку или подозреваешь его? Нет, не Адам быстро, быстро стал подозревать. Когда Змей сказал Еве, он общался с Евой. Ева ему передала, что вот ведь Бог не хочет, чтобы мы ели от этого дерева. Он стал подозревать Бога в каких-то таких тайных планах, направленных против да. Так что он испытан. Все очень просто. Не хватало любви. Вот такой истинный получается. Не достало любви. Чтобы выдержать И Бог будет нехорошо человеку быть одному. Да? В это время ему помог только. Соответственно время. А почему человек оказался один? Почему? Нехорошо ему быть одному. Стремился от Вот. А так он не один, когда человек с Богом он не один. он ему ел сотворил, он уже когда отстранился? Тогда он ему ел сотворил, чтобы... Говорят, десятью речениями сотворен мир, когда Бог говорит, да будет свет, да будет верь. Десять речений. А одиннадцатое речение, начи... во всех десяти, и увидел Бог, что это хорошо сказано. А одиннадцатое, именно перед сотворением мира, там сказано нехорошо человеку быть одному. Начинается с чего-то другого. Да, то есть уже тогда да, получается, начал в чем то сомневаться, уже там да, да. Так ведь то, чем мы испытываемся, оно зреет в нас. Если мы как нурождённые младенцы, то нурождённых никто не испытывает. Какой-то ну, человек проходит, какое-то развитие, а после этого бывает А да? Раньше человек не узнает сам себя. Не узнает себя. Ну, — Как Вы думаете, искренние мусульмане, искренние иудеи, они Его могут спасать? — Конечно. — Несмотря на то, что Иисуса могут принимать не как Господа Бога Своего Спасителя, а как, например, Учителя или Тогда скажет Царь тем, которые по правую руку, — Придите, благословенные, наследуйте Царство, ибо Я был голоден, он кормили Меня. Он мусульман отдельно поставил, выгодил из этой толпы, нет? заставил всех, кором прочесть всему веры православных, чтобы своих отчеток. Нет? Почему нет? Или какой-то еще какие Вы понимаете, вообще там нет речи о вере. Нет, никакой. Вот эта, так называемая, спасительная вера, она там не упоминается. Это спасающая вера. Мы во всем писании не находим указания, что кто-то спасается. Верой в абсолютном смысле, то есть спасает душу свою. Не спасается от болезни, иди, дочь, вера твоя спасла тебя от этого заболевания, угу. а спасается для царства Божьего. Нет, никто не спасается. И о вере речи не идет вообще, потому что не верующие. А они даже удивляются, они говорят, господин, господи, да, господине, да, когда мы видели тебя голодным или жаждущим, или в темнице, или нагим, и помогли тебе. Он говорит, они даже удивляются, они это не заметили. Когда они это сделали? Господин, вот он явился, может, как-то не был. А он им говорит, как вы сделали это одному из меньших братьев моих, то сделали мне. Вот и все. А иудеян или мусульманин, там не сказано. И потом некоторые начинают, правда, настаивать, что под братьями его, разумеется, только христиане, адвентисты, потом седьмого дня, другого. Да, Но ведь это не так. Он называется не, не сын какой-то церкви, а сын человеческий. Бен Адам. Адам это что? Бен Адам это сын человеческий. Значит, кто братья его по человечеству? Но все равно, если мусульманин поможет адвентисту седьмого дня, то нормально? <рес> <спех> как, как, именно, вот, этот, вот этот великий принцип «разделяй и который вел Цезарь, как известно, он и здесь очень хорошо проводится. Да, вот, да. «Разделяй и власть. А зачем разделяй? Чтобы властвовать. А он пришел соединить человека с Богом, Иисус Христос пришел вернуть человека Богу, а Бога человек, и людей друг с другом, чтобы люди любили друг друга. А не внести новые разделения, чтобы ненавидели и крестовые походы совершали, чтобы там освободить гробницу. гроб господом в Иерусалиме, где его давным-давно нет, он воскрес. Гробница-то пустая. Вот ради пустой гробницы были убиты тогда многие десятки, если не сотни тысяч людей. Да и по сей день. Не знаю, а там же сказано, вот одна берется, а другая оставляется в коле или еще что-то. Сказано, где? Я не знаю точно где, но сказано в Евангелии, что одна берется в конце дней, а другая оставляется. Двое будут даже на одной постели, да, разделение, один берется я вам привел, даже в семьях у вас будут из меня разделены. Совершенно верно, потому что одни последуют его примеру, самоотдачи, любви, служения, а другие нет. И Каин и Авер были родными братьями, один другого убил, однако. Один из них точно не спасся, правда? А вот, Хотя допустим... он был его братом. Вот один берется, другой оставляется. Двое будут, две женщины будут молоды при жерновах. Одна берется, другая оставляется. Почему оставляется? Потому что недостойно. А не потому что другой... Потому что... Раз... Дело в том, что по православному учению креститься справа налево, а по католическому это слева направо. Так вот не по этому принципу один берется, любой оставляется, Нет, а по ну, другому. Это не есть, как Я раз описание, описание того, что ни конфессиональный, ни социальный, да, никакой не... другой критерий действовать не будет. Не будет. Не, не будет. будет. Вот берутся будет. двое. Из любого сообщества? Да, да, И один спасается, а другой нет. Они, скорее всего, две подруги ближайшие, их водой не разлить. Они вместе мелят, лежат в одной постели, там в одном доме. Это люди либо родственники близкие, либо друзья, либо какие-то соратники, которых разделить нельзя. А вот тут разделение это проходит не по родству и не по... Вот я хочу еще привести, что обычно говорят... вот протестантских на то что вы говорите вот допустим те же иудеи его приводятся слова апостола павла скрыва а, специально я их нашла что не превозносись перед ветвями если превозносишься то вспомни что не ты корень держишь но корень тебя держит да. так и вот еще сказано хорошо они отломились неверием а ты держишься верую не гордись но да. бойся да. Ну и, и вот на основе каких-то таких мест тоже приводят и говорят, вот спасутся именно христиане, которые верят. Подождите, это о, о чем идет речь? Именно как, кем нельзя это идет речь об э, иудеях. Об иудеях христиане. То есть о другом идет речь, чтобы христиане не превозносились над иудеями. То есть, но, здесь сближается а не. Я раз... не знаю, какой точный перевод, но вот, исходя из этого перевода, получается, они неверием как бы отпали, Отпали, да. Отпали. А а ты держишься но дальше сказано, вверх. что Господь силен их привить. Одержишься, ну, да, одержишься. И верою. всегда объясняешь, что ты до конца дней. А человек верою, но верой живой, полной любви, которая его побуждает к добрым делам. А вера без дел мертва. Одно то, что человек не сострадает другим, нуждающимся, не помогает, показывает, что вера у него мертвая, обрядово-фиктивная. Потому что вера, которая которой верится любовью, она побуждает прийти на помощь страдающему и нуждающемуся. Вот слова, а дальше, если она приносит плод, ее очищают. Это да, все процесс, это, это путь. А если не приносит плода, тогда что с ней делать? Опять будут приносить? От, отрубают, и отсекают. Отсекают, если она не дает а, а плоды к я к это то, просто... что мы про что говорим? Можно к Еве вернуться. Ну еве. давайте еве. постараемся вернуться к Еве, когда она покаялась. Что мы с вами сделали? Небольшой вопрос. Да-да. До того, до змеи, то есть Господь сказал, что не хорошо. Вы человеку одному, то есть уже получается, Адам тогда почувствовал себя одиноко. Он дал Еву как первое испытание, а потом змея как второе испытание. Чего он сразу змея не дал, зачем Бог не давал, а попустил, во-первых. Ева не должна была быть испытанием. Ева была выведена как бы из Адама, из его сущности, из ребра. Да? То есть первоначальная сущность человека как бы разделилась на Адми. Но вот У человека есть внутренний диалог, такое понятие. Вы когда-нибудь сами с собой разговариваете, внутренний. Да? Вот этот вот внутренний как бы, собеседник был внешне сопоставлен с человеком. Да? изведен и стал другим человеком. Неважно, важно, это Ева, любой другой человек, вот, а как, как ближний, как помощник. Да. Ну, а потом проверяется верность Богу обоих. Уже ни одного, о. потом свой. Да. Хорошая иллюстрация пить о добром событиянии, как раз, вот, о том, что разные люди вот, из разных вот, совершенно переставированных, да, вот оказываются оказывается в обстоятельствах, когда чужой как бы, становится ближним. Да. И вот этим делом он как раз спасается. И ближним у тебя является не тот, о ком ты думаешь, как бы воспользоваться его, так сказать, расположением. Кто для меня ближний, кто мне больше сделает, поможет. А ближний – тот, кому ты ищешь, будет ближним. Вот смысл. Есть смысл. Нет, да. Вопрос из интернета. Владимир спрашивает. Слова Иисуса не заботятся о завтрашнем дне. Многие понимают, что не надо планировать ничего на, на завтра. Иначе все пойдет по-другому, чем человек запланировал. Правильно ли такое понимание? Не заботьтесь о завтрашнем дне – надо принять в том контексте, в каком это сказано. А это сказано после того призыва, который прозвучал – ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И все это приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне. То есть вы не откладываете на завтра этот поиск правды Божьей, Царства Его. Не думайте, что вот сегодня вы будете служить Мамоне до конца дня или до 12 ночи, а вот в следующий минуту начнете. Сейчас, сейчас нужно обратиться к Господу. Не, не завтра, завтра может не наступить. Вот в чем дело. Не заботьтесь. Ну, а уже во вторую очередь здесь содержится та мысль, что человек... Бесконечно погруженный в материальные заботы сегодня, он еще и на завтра заботится, как бы опять продолжит этот поиск материального. И есть специальная притча, что один человек был очень богат, помните? И вот он огромное количество хлеба собрал, э, зерна в амбарах своих, и сказал душе своей, душа, теперь у тебя есть все, покойся, наслаждайся. Но Бог сказал ему, безумный. Почему он назвал его безумным? Не знал, что он да потому что потому что он жил безумно он мог не знать но жил он безумно потому что в сию ночь душу твою заберут и тебя кому же достанется все собранное это так бывает со всяким кто не в бога богатеет вот не заботьтесь о завтрашнем дне нужно сопоставить с тем чтобы в бога богатеть ну, сейчас праведный план составил много лет вперед и каждый день это следил за выполнением этого плана спасение Египта. И это ни на секунду не отвлекало его от Бога. Почему, Почему вопрос о заботе, о том, чему предано сердце, все время как-то вот с какой-то интеллектуальной и прочей деятельностью смешивается, не очень понятно. Потому что многие думают, что если человек не будет заботиться о чем-то материальном, тогда он должен пойти и стать там странником уединиться и не думать совершенно ну, правильно, вот правильно. такое споставление Владимир Владимирович призывает все время вдуматься в учение Иисуса, оно не в этом я, заключается. Многие думают, что если человек пойдет делать что-то искать Царствие Божие, то он должен будет лишиться там еды, воды, пропитания лишить не... всех окружающих подобрать да, да, да, окружение но человек, когда он влюбляется, допустим вот он собирается жениться, он влюблен, он так весь предан, он согласен на многое ради этой любви. В этот момент он не думает. Вряд ли мы очень одобрим нравственного человека, который вот влюбился, но крайне жаден, скайден, думает об имуществе, думает, а вот моя невеста, да стоит ли на жениться, я бы все другой себе богаче найду, у нее мало, вот это, вот это не то. Да? И не можешь человек понять, что в вопросе веры Вопрос стоит о любви к Богу, возлюби Господа Бога. Эта любовь, она еще выше, она сильнее, если другого человека любишь, так ведь Бог – источник бытия и твоего, и того человека. Когда человек это поймет, то в сердце его появится любовь, благодарность, желание служить Богу, бескорыстно. Вот о чем речь идет. А пока не пробудилась эта любовь, ну, человек находится где-то, где если он идет, то на пути к той дороге, которая потом приведет его к той тропинке, которая завернув, доведет до сада, и он оказывается тогда перед запертыми воротами. А до того, чтобы войти в сад, и пройти к дверям дома, и войти в дом еще очень далеко. Поэтому премудрость говорит, что блаженны те, которые бодрствуют у ворот моих и слушают дверей есть, которые у ворот стоят, даже еще в сад не вошли, но уже прислушиваются. А есть кто у дверей, но все равно внутрь еще не вошли. Мы в этом мире не входим внутрь, мы еще за дверьми. У нас В этом мире, пока мы вот, во плоти облучены, мы еще... Ну, вот, ну, а тот, кто не, не испытал никакого влечения, да? вот ты влек меня, Господи, я увлечен, сказал, никакого э, порыва к Богу, но еще только в самом-самом начале, только услышать. Да? Поэтому вот так. Но хорошо, что уже заинтересовались, что-то да всколыхнулось, что-то да, подвинулось, может, в сердце. Действительно непонятно, как может любовь в Богу быть противопоставляемой чему-то там материальной работе. Человек же, например, работает, любит, не знаю, выращивает цветы, например, где-то. Он же любит. Ну. Если ты вкладываешь ну. сердце, получается, что ты это любишь как да. если, если мне это сердце... нравится очень. Да. Полный стакан, как говорится, ничего не нальешь. Пол стакана. Когда одну капельку найдешь, она вылится обратно. Он полон, чем человек полон любовью к себе. Он переполнит чуть-чуть, если оттуда убавить, да? водичку, то может что-нибудь другой поместится может человек очень любит себя и он даже не уверен что ближний существует широбу говорит существует mm -hmm. только я мои мое самомнение там э, себелюбие вот это все вот, любования соблюдать сказано если отдашь душу свою страдальцу то тогда взойдет свет твой мрак твой будет как Один. – есть а там если ты хлеб разделишь с голодным то будет хорошо а если душу отдашь страдальцу, вот тогда мрак будет как полный тогда свет. То есть ты действительно со всем состраданием отнесешься. Всю любовь к человеку, так сказать, отдашь. Человек отдает душу, вроде бы опустошается, но тут же это место заполняется не чем-то Да, совершенно. То есть речь идет о самоотдаче. И нас сколько человек дает, столько получает, если такой закон. ты пожертвовал три рубля, то он на три рубля ты. Получил благодать. В идеале а, человек черт... это... <смех> <смех> <смех> должен стать прозрачным, как ангелы, для Бога света, Бога и благодать. Не имел. Но это хорошо сказано, это должно быть, у нас великие перспективы, ожидания. А вот сейчас, сейчас нужно что сделать? На один шаг поделиться. Закончим мы этим, да? Этой yeah. притчи. Не все знают эту притчу. Эта притча, кстати, мусульманская, вот если говорить вот, о единении веры, так сказать, известная суфистская мусульманская притча. Один великий проповедник, которого там десятки тысяч мусульман ожидали, это были средние, средние века, прибыл в город, и вот все собрались ну и заполнили огромный двор нечто вроде современного стадиона там при мечети были огромные дворы и там все собрались и люди набирали друг на друга уже отворот невозможно было дальше продвинуться а этот проповедник сел на возвышение готовясь к проповеди и тут ну там церковный или слушка при мечети да то же самое Он для того чтобы помочь людям громко сказал правоверные Пусть каждый подвинется на один шаг вперед, и тогда стоящим сзади будет возможно пройти. И все продвинулись. Встал проповедник этот знаменитый и сказал, этот человек произнес все, что я хотел сказать, только лучше. Больше мне говорить ничего. Ушел. Пусть каждый продвинется на один шаг вперед с того места, где находится. Спасибо.